Видимо, Францию скинули книжки с русскими народными сказками В компании Династар нашли их и решили повторить путь Данила Мастера Но вот ничего не приходит в голову, кроме как но ну, не выходит каменный цветок В сезоне 17-18 Компания Династар. Существенно обновилась линейка универсальных лыж в том понимании универсальных, классическом понимании универсальных. То есть лыжи для склона, смешанного снега и разнообразного катания, в общем для подготовленных трасс по большей части. Напомню немножко истории. Была серия Outland. Она не сильно пользовалась успехом, потому что была и жестковата, и дубовата, и неинтересна, и кривовата. Да? На ее смену пришла серия Powertruck, которая, в общем-то, мне нравилась, потому что она была хотя бы мягкая и давала комфортное катание, веселое в стиле фан. Вот. В прошлом году, если помните, появилась новая технология PowerDrive, которая что-то там на что-то там, в итоге непонятно что. Но, видимо, один нас она понравилась, а может просто как бы ничего другого не остается. И в этом году они изменяют полностью универсала. теперь это называется легенд серия, легенд серия. Ну и по сути вот, вот она за мной. В нее входят несколько моделей по ширине талии, как это... Любим говорить. Начинается все 75-й, потом 80-я, 84-я, 88-я, 96-я, 106-я. Ну, непонятно в рамках вот существующей традиции горнолыжного мира, зачем столько вариаций, кому нужны вот эти вот переходы от миллиметров, можно было сделать смело 80 там, 88-106, 80, ну, или 80-92-106. Ну, так-так-так. Лыжи сами по себе все одинаковые, примерно похожие, радиус непонятно как, как бы тоже... То есть вот у черных, которые начинают 84-й талии до 106-й, радиус примерно 15-17 метров. Немножко отличаются, но тоже отличие в метр. При этом самый как бы лояльный радиус у 96-й талии. Такая, видимо, считается такой новичковый фрирайд у Диностара. Я не знаю, в чем, как еще это объяснить. Но 106-го нормальный 17-метровый радиус, то есть ну, в принципе, есть. Вы же все как под копирку, такой какой-то заостренный носок, как мы видим здесь, да, а, смещенный Смещенный радиус Бокового выреза Что укращает, в общем-то, укорачивает Рабочую длину кантань И лыжи, не знаю, как они будут Справляться при такой ростовке На радиус 17 на держаке, но надо проверять на склоне Сейчас не буду забегать вперед Абсолютно прямой задник Без всяких рокеров практически То есть рокер он есть, но он настолько растянутый Что можно сказать, что его как бы и нет Вот И, в общем-то, и все Ожидать от таких лыж, ну, на можно, можно что угодно, можно и хорошей хватки, у них все для этого есть, они достаточно жесткие, в принципе, достаточно ровные. Лыжи, понятно, что предназначены для скоростного катания, это выдает и боковой вырез, и форма, и жесткость. Вот, Но, в принципе, как бы... Можно советовать, наверное, любителям классического катания со сбросом задника и с хорошей вкладкой контов, вот, катающихся на каком-то смешанном снегу в горах. Вот, никаких, конечно, там Москве, под Ленинграде, конечно, такого вообще быть не может. И даже думать нечего. Все, ну, говорить о лыжах дальше на практической плоскости. Я пошел их искать на тестах. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.